Банде Гуру Падот Дандам Бхактабин Досаман Нитам Шри Чайтанна Прпумбанде Саходитам Си Банша калпоторувашке па синдубе вача, патита ананг пабу не бавишна вибью, бача лангпангун лангхетигири, тулсиде Снабхакти пади деви саттв баттвайи намо нама Нарайона намаскрита наранчаива нараттама Девин сара свати вьясам тату jayaу мудиру Саңкерта не кишна катха пудеши Гаурия патроша пракаса не чан Садануракта гуру бхакти йогта Вакти промодакшьягудваруну дейям сада прифабгнам авиштодухм титхаспадам сивавиринчнутам сараньям бхитати хаманутапал вавадипутам банде махапурусете чаруна Беспуриджита, кем я пигал поводу, что я должен был. Пурна, рага, раса, раса, рамуртихи, саратика, Сиаддхитагада, дарсивасади, Гаура бхакта винд, Хари Хари Хари, Хари, Хари Хари Аджануламбитаву канока бодато шанкитаной капитару камала ятакшо вишам бару дижавару жугодхарм палу банде ягат приакару карунаа бхатару Кришна Харе Кришна Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Дипарупам. Бааванрупен саданаранам Ганга таранграмания жатакалапам Гоори нирантара бибуши хитобам бхагам Нараяно Бааги-са-жу-схо-бада-не, ди ясвача бакша Hare Hare Krishna, Hare, Харе Рам, Харе Рам, Данте трина камни Чайтана Чанда Чарани Курутану Данте Нидайо Тинакам Падайо Нипату. Какушату Этадахам Бабрими. Хесадаву Сакалами Баби Хайюдура. Чайтана Чанда Чарани Курутану Рагам. курутанурагам Чайтан на чандо-чарани курута нурагам. Сарасвати Госвами Парамахамса Джагатгуру сказал, что Ачарья является представителем Бхагавана. Через Ачарью Бхагаван дарует нам Татва открывает нам знание о Дхаме. То есть, другими словами, Бхагаван являет знание через Ачарью. Атакшила Прабхупада сказал, что нет другого пути узнать о трансцендентном мире, кроме ачарьи, можно покупать книги, можно из разных источников собирать знания, но без ачарьи. Получить на ней невозможно. Татвагиану можно обрести лишь от всего сердца, служа Ачарье. Это единственный способ обрести Татвагиану. Прапупад говорит, что то, что происходит в трансцендентном мире Апракрита Джагат, Люди не могут описать. Они никак не могут предоставить нам информацию о трансцендентном мире. Правхупа часто говорил, что не каждый может рассказывать харикатхо. На Бенгале Бхактиюна Такур. Говорит этот стих. Никто, кроме прямых посланников Господа, не могут рассказывать харикатху. Если вы слушаете харикатху от того, у кого нет осознаний, совершенного результата не обрести. Можно начитаться книг и затем рассказывать лекции перед студентами. Но это не, это не говорит о том, что у спикера есть осознание. Можно начитаться о Гималаях и рассказывать о них другим. Но пока вы сами не, не окажетесь там, пока вы не ощутите свою ничтожность, свою, насколько вы малы, крошечные по сравнению с огромнейшими Гималаями, когда вы это ощутите, вы разовьете смирение. С сегодняшнего дня... Невозможно так, что вот с сегодняшнего дня я буду смиренным. Нет, это процесс не таков. Если вы будете говорить мягко, вежливо, учтиво со всеми, это еще не смирение. То есть своими собственными усилиями смирения не достичь. Смирение приходит автоматически, когда мы сталкиваемся с тем, кто неимоверно превосходит нас, когда я вижу, насколько он возвышен, я, моя голова сама автоматически склоняется перед ним в поклоне. Когда мы предстаем, если мы предстанем перед таким возвышенным садом, автоматически захотим предложить ему поклон и ощутим свое, ощутим смирение. Однажды мы... всего один раз мы... Гурпат Падма летел во Вариндаун на самолете. Мы устроили так, все это устроили, его привезли в аэропорт, там была особая комната, где он ждал, ожидал самолет. Но что было чудесно, что полицейские, которые там работали, Работники аэропорта не знали, что это за Личность. Тем не менее, увидев его, они стали предлагать поклоны. Гуру Махараш, сходя с самолета, нес Данду. И все, встречая его, все работники аэропорта вышли к нему навстречу, чтобы предложить ему поклоны, но он не просил ему кланяться. То есть, почему так произошло? У них даже не было информации, о том, кто перед ними. Потому что такие личности, такая личность, как Шила Бхакти Свами Махарадж, полностью преданы лотосным стопам Господа. Итак, когда мы встречаемся с возвышенной личностью, когда мы стоим перед Ним, автоматически мы испытываем смирение и предлагаем поклоны. Смирение очень редко. Можно разбогатеть, можно прославиться. Но смирение, обрести смирение так сложно, так, так, так редко выпадает возможность. Так же редко, как редко можно встретить подлинного вайшнава. Прабхупат говорит, что порой Бхахтимутракор ругал нас. Когда Такур оставил мир, он рассказывал, рассказывал Такур строго говорил нам, что если вы сами не следуете в совершенстве всем, Перед Писанием мне нужно идти на проповедь. Прежде всего, встаньте перед зеркалом, проповедуйте себе. Люди чаще всего думают, что те, кто говорят строго, не обладают смирением. Но Прабхуата объясняет, что лишь те, кто установились в истине, те, кто... Предались, полностью могут говорить абсолютную истину. Они не боятся говорить правду. Как это не боялся делать Бхакти Такур, строго говоря, что прежде всего необходимо проповедовать тебе. И то же самое в случае с, с Фриндам Люди не понимают, почему он делают подобные заключения почему он говорит угрожает ударить по голове но на самом деле ему присущи еще то есть он обладает выдающимся смирением среди всех преданных Удава Махараджа хотел предложить поклон дурьотхане. Это в действительности человеческий этикет. То есть можно следовать этикету, общепринятому этикету, но при этом нужно внимательно следить за тем, чтобы это не мешало вашему баджану. И вы всегда, всегда очень а, внимательно за этим смотрели. В, во время британского правительства правление Прабхупад приглашал на встречи представителей этого британского правительства. И что вы думаете, они выражали ему должное почтение, да они даже не понимали, кто перед ними. Все, что они могли просто сказать спасибо, спасибо. То есть имеется в виду, что. То есть thank you, thank you. То есть они даже не, не понимали, что хотя бы поклон надо предложить. Они сидели за столом, а Прабхупад беседовал с ними. Это своего рода техника. Но вся техника, все любая техника в общении должна быть задействована на благо проповеди, на то, чтобы помочь людям узнать о читании Махапрабху, но не на мое собственное благо, не для того, чтобы прославить себя. Preaching of the government, we must pay respect because when you give me facility for gold, but ordinary people, common people, they have no idea. They cannot even imagine. It's so sensitive point. If slightly this point, then you can, you are going to get punishment. Respond. This, this side, then favor. who can understand? Nobody can. Итак, Прабхадананда Сарасватипад предлагал поклоны всеми каждому, поскольку он видел в каждом присутствие Господа. Он подбегал к, ко всем, к каждому и, ухватив их за стопы, молил, пожалуйста, предл... пок... совершайте баджан Господа, поклоняйтесь Господу. Как помните, вчера я говорил о, о разных видах парадхи. Обусловленная душа хронически больна. Люди думают, что если Вайшнав говорит каким-то определенным образом, он непременно преследует какие-то корыстные мотивы. А Гуру Махараш говорил, что порой я стесняюсь говорить о Татве. Я, то есть я имею в виду, что я э, стесняюсь сказать, что нет другого способа, кроме как Гуру Сева, нет другого способа для прогресс, прогресса, кроме как служения Гуру. Но если я буду говорить так, э, говорил Гуру Махарадж, наверняка многие подумают, что я хочу получить от них служение. Поэтому порой я стесняюсь говорить об этом. Конечно же, Вриндаван Дастакур очевидно, что Вриндаван Дастакур не стремился к пратишке, иначе почему бы он стал говорить так смело, так открыто и жестко? В действительности, за его словами, стоит глубочайшая привязанность к Дживе, глубочайшая любовь к Дживе. И в то же время, жертвоприношение себя на, на, на помощь дживам. Посмотрите, как проходили парикрамы. К примеру, Вамангасвай Махараш. Проходили. Тысячи людей окружали постоянно Вайшнава. Но это нисколько не беспокоило его. И что они говорили об этом? «Перед тысячей, тысячей, тысячами я могу сохранять покой». То есть люди, преданные, громко совершали киртан. Вам, а Господь Михараш говорил, что меня это нисколько не смущает, нисколько не тревожит и не беспокоит. Я по-прежнему спокоен. Так вот, сколько же гуру крипы необходимо для того, чтобы ситуация была настолько, то есть разные ситуации в разных ситуациях оказывался во много своих махараджи, люди даже некоторые даже выступали в оппозицию, пытаясь навредить махараджу, но он, но его покой был не был нарушен. Кругом были заговоры, но преданный не перестает рассказывать Харикатху ни при каких обстоятельствах. Нам сложно это представить. Это качество Горбакты качество Гауранги Махапрабу и его преданных. Такое возможно только для них. Итак, вчера я говорил о том, что Вриндавандастакур по своей беспричинной милости составил эту книгу Шри Читания Бхагавата по милости Читании Махапрабху. Шри Читания Бхагавата и Шримад Бхагаваджи Махапуран не отличны друг от друга. Если вы будете думать, что Шримад Бхагаватам занимает более высокую позицию, что написано, со составлено на санскрите, вы совершите оскорбление. Вы будете поражены, если узнаете всю сокровенность ситхантова, содержащуюся в этой книге. Во время Прабхупады, Шипад Бхакти Виек Бхарати Гасвами Махараш, это был очень высокий, пред... высокий вашнав. его видно было издалека, и когда он говорил, ему не требовался микрофон, он говорил, мог говорить очень громко. И тысячи и тысячи людей могли слышать то, что он говорит. Вспомните, когда мы ездили в Девананда Гаудимат, потратили тысячи, тысячи рупиев. Но когда я начал говорить, ник никто не был заинтересован в том, что я говорю. Anyway, so, ah. Сломался микрофон, а запасного не было. Когда с утра было сказано, что Барвати Махарадж должен отправиться на проповедь, а Прабхупад через какое-то время зашел, чтобы узнать, ушел ли он у преданных. Те сказали, да, он ушел. Какую книгу он взял с собой? Бхагаватам. Бхагаватам? Он должен был взять с собой читание Бхагавата. Он не хотел тем самым сказать, что Шриман Бхагава там бессмысленен. нет, но этим он говорит, что наша обязанность проповедовать беспричинную милость Махапрабу. Наставление моей Гуруварги. Варги, то есть, когда бы я ни, даже не рассказывал Шримад Бхагаватам, я всегда упоминаю читание Бхагавату и читание Чаритамрито. Я научился этому от моей гуру Варги. То есть, я всегда провожу аналогии. Yesterday I was discussing about Pituru Kamalaya Mapalu about, about There wanted to indicate so deep thing about в слова словах Канака Аваддатту правхупад объясняет глубинный смысл. Цвет тела Гауранги Махапрабху Нитянанде. Он говорит нам, что Шримадира является Ашрай Виграхой. Придомида и абсолют with Krishna. Придомида и абсолют with Radharana. So, no abhrabhupise to ritambara one shloka, you can go through Bhagavatam, there you can find this shloka, where Brahma, already done mistake, Которая произносится после того, как Брама совершил свою ошибку, он произносит ее. Сама означает молния. giving indication. Brahma not speaking. a word, lightning. in the sky, tarit, uh, in the sky uh, so Why suddenly going to speak this thing? Почему Брама вдруг, ни с того ни с начинает говорить, произносить эти слова? «Ты единственный объект поклонения, и именно Тебе я предлагаю поклоны». В этом стихе содержится глубочайшая философия, Почему, почему Брама приводит э, в пример тучи и молнию? Почему именно так? То есть он использует э, их для того, чтобы описать цвет тела Кришны. То есть он тем самым говорит, что... Темное время суток по небу проплывают тучи. Примерно на Мавасю, когда не светит даже Луна. Полная темнота. Если посмотреть в такое время на небо, неясно. Что там на небе совершенно не видно ничего. Ни облака. Но когда на ней появляется молния, сразу видно все, что там находится. Видно облака, видно тучи. Таким образом, Кришна, Он сравнивает с темными облаками, а Шимати Радхарани с молнией. И таким образом, лишь благодаря вспышке молнии можно увидеть, что происходит на небе, увидеть эти тучи, и лишь благодаря Шимати Радхарани можно понять Кришну. необходимо принять прибежище Радхарани, которое явит нам Кришна. Итак, приняв Радхабхаву, Горанга Махапрабху смог открыть нам с сокровенной истины о Кришне. Нитянанда Прабу. Кто он? Вы знаете? Кто такая Джанавата Кураня? Ананга Манджари. Соответствие с Веданта Сутрой, Шакти. и источник Шакти не отличен друг от друга. Таким образом, Джанаватакурани является Шакти и И они не отличны друг от друга. Но если это так, то почему же я утверждаю, что Нитиананда пробу принимает участие в Расали, в форме Ананга Манжари? Ананга Манджари на самом деле не отлично от Шимати Радхарани, она является ее младшей сестрой. <coughs> Родной сестрой, поэтому она. Поэтому Радха... она очень дорогая си матерадхаранья. Почему мы утверждаем, говорим, что Гурудев не отличен от Кришны, потому что он его самый дорогой спутник. Когда я кого-то люблю всем сердцем я чувствую, что он находится в моем сердце. Я чувствую его присутствие в своем сердце. Это так происходит даже в материальном мире, когда юноша влюбляется в девушку, и она всегда в его сердце. Калидас является знаменитым мирским поэтом. Он составил, написал книгу, в которой говори, говорится о том, как Сыновья, слуги Кувера, получили наказание. Слуги, этот слуга, слуга Куверы, должен был поддерживать сад. Имеется в виду следить за садом, так, чтобы там был покой, чтобы там было все в порядке, и то, что росло в этом. А что, все, что там росло, предлагали шивджи. Фрукты, цветы. Как мы знаем, Шанкар-бхагаван живет в Гималаях на Кайласе. Но этот слуга, Он был невнимательным в своем служении. Тогда царь наказал его. Он сказал, на определенное время я изгоняю тебя из этого сада. Будешь жить в в одиночестве. Но там находилась его возлюбленная. И поэтому он глубоко переживал разлуку. Он смотрел на облака и говорил, пожалуйста, передай. «Послание моей любимой». Когда вы сильно любите, вы забываете о том, что есть материя, что одушевлено, что нет. То есть это не имеет значения. Так он обращался к облакам. Итак, Ананга Манджари определенно неотлично от Шримати Радхарани. Вринавна Стакор недаром пишет Канака Вадату. Вот, тем самым он указывает на то, что несмотря на то, что Интинанда Прабху является аватарами, выше является верховным господом, они принимают образ преданных. Итак, в словах Брамы содержится глубинная философия, что лишь при помощи вспышки молнии мы можем разглядеть то, что находится на темном небе. И точно так же недаром сравнивается цвет тела Махапрабху с молнией, с цветом молнии. Корона Ваддату переводится как из беспричинной милости. Из беспричинной милости Махапрабху не зашел в этот мир. Махапрабху самая, самая милостивое. Инкарнация, горы, Интянанда, как мы говорим, хлеб с маслом образует собой бутерброд, который то есть, наука и философия идет рука об руку, идут вместе. Без философии наука не может существовать, без науки философия. Все научные инновации, исследования, за ними стоит глубокая философия. Прежде всего, происходит появление философской теории, то есть какой-то философской мысли, а затем люди стремятся при помощи науки изобрести, воплотить в дело философские заключения arrow, mantra, and they are going to follow the sound. Если почитайте Рамай, но да там дашират хемухараш. Когда он охотился, он использовал лук и при помощи мантры он направлял стрелу в точности на источник звука на источник звука его цели то есть философия заложено еще в, в, в Ромайне. То есть все, все оружие и так далее, все это описано в Ромайне. Без философии Эйнштейн не достиг бы своего успеха. <coughs> в действительности, почему был таким успешным? Потому что единственным смог понять Единственный смог понять, что любой объект является источником энергии. В нем содержится энергия. Он читал Гиту. Ежедневно. Никто из ученых не понимал значимость гиты, но он понимал. Именно поэтому он изобрел, сделал такой значительный вклад в науку. Мы можем ставить тилаку, носить кантималы, повторять Хари Кришна, но необходимо понять глубинное значение философии. Когда мы отбросим все свои эгоистические интересы, когда мы возненавидим их, когда мы возненавидим даже свое собственное тело, и поймем, что оно является препятствием в моем баджане. Почему постоянно мне хочется отдыхать, ходить в туалет, пить, есть? Когда Махапрабху шел по лесу, была ли у него вода, была ли у него, ли у него пища? Ничего у него не было. Он просто шел и повторял все эти имена. А с Госвами, мы знаем, что когда он проделал свой длинный путь из Вриндавана в парашета Мадхаму, он заболел из-за того, что пил из грязного озера. Не было у Махапрабху такого настроения, что вот если у меня будет по расписанию, Обед, ужин, тогда я смогу спокойно повторять Хариман. Этого не было у Махапрабху, но он был полностью погружен в баджан. Но мы думаем, у меня Гуру Махарач, мой Гуру Дев такой успешный, такой популярный, удачливый, я буду ему служить». И, и тоже такой же знаменитости Бритон. И, и гуру также думает, «О, так хорошо, что вот мне этот человек служит, это меня про прославляет». Таково положение делал в нынешнее время. Многие не готовы рассказывать Харикатхо, если перед ними не сидит Тысячный зал. Но на самом деле мы рассказываем Харикатхо для удовлетворения Горы Нитянанды, для удовлетворения Майгуру Варги. Для своего собственного очищения, не для того, чтобы прославиться. Итак, следующая шлока. До этого момента мы обсуждали первую шлоку. Вчера и сегодня. А сейчас мы переходим к второй шлоке, в которой также сокрыта глубинная философия. Ее значение могут понять только такие личности, как Бхахтиманта Кур, Парабхупат. Никакой ученый-пандит не сможет объяснить ее глубинное значение. Когда происходило санкirtна, Махапрабху не чувствовал, когда приходили к посторонней, Махапрабху не чувствовал вдохновения совершать киртан как прежде. Но глубокая философия не для всех, то есть, имеется в виду, что обычные люди не могут, не могут понять глубокую философию, они не, она им неинтересна. Итак, боль и удовольствие, которые вы испытываете, не существует вечно. К примеру, вам причинили боль. Да, вы испытываете боль. Но это происходит лишь потому, что на вас действуют тригуны материальной природы, влияние майя. Когда мы находимся под их влиянием, мы испытываем их влияние, то есть испытываем боль. Когда преданного же оскорбляет, причиняет ему якобы беспокойство, боль, он ничего не чувствует, поскольку на него тригуны материальной природы не действуют. Мы, дживатма, в нашем теле находится душа, но наша проблема в том, что мы думаем, что мы тело, и в нем есть душа, но на самом деле я душа, и у, меня е, у нее есть тело. Тело со, со, состоит из пяти элементов материальной природы. И все проблемы в действительности начинаются, когда у нас нет правильного представления о том, что есть наше тело и что есть наша душа. Мы начинаем спорить с вайшнавами, мы не можем совершать служение. Это в действительности непонимание, вот это, это демоническая концепция, представление о себе как о теле. Преступника можно заключить в тюрьму, но разве это изменит его сердце? Да, он отсидит два, пять лет, два года, пять лет, но как только он выйдет, он будет делать то же самое. Ведь сердце его осталось прежним. Но Гауранга Махапрабху меняет сердце полностью. Сердца тех, кто следует Махапрабху, меняются. Если моя харикатха не меняет вас, если вы не меняетесь, слушая харикатху, то как бессмысленно ждать, что если я вас побью, вы изменитесь? Бессмысленно думать, что если я вас побью, это вас изменит. Итак, наши страдания и наши удовольствия временные, они не существуют вечно. Так почему же мы их тогда чувствуем, испытываем, потому что на нас влияет гунна материальной природы? Но то, что «вечно» не проходит со временем, то есть оно остается с нами навсегда. И никто не может разрушить вечное. Никто не может разрушить Трансцендентный мир, а про, а Пракри... то, что трансцендентно, опракрыто а васте. Хирани Кашипу пытался убить Прохлада Махараджа, поскольку он считал, что тот против него. Но Прахада Махарадж просто рассказывал абсолютную истину. Он не воспринимал его как своего врага. Проблема Хирани Кашипу заключалась в том, что он видел в прохладе своего сына, который обязан ему повиноваться, но он не видел в нем душу. Нечто подобное происходит сейчас в нашем обществе. Я знаю, что все Общество преданных не расположено ко мне. Они не любят меня лишь потому, что я всегда хотел говорить истину. Я хотел говорить то, что, повторяйте, что говорил Прабхупада. Тем не менее, то, что они не принимали меня, не могло остановить меня, рассказывать Харикатху. Прабхупат предсказал, возможно, это не находится в открытой, доступной форме, но я слышал это, Парвата Госвами Махараджа, который родился в Гадруме, это возвышеннейший преданный бхакти бах Парват Махарадж. Он родился там и посещал и, Харикатху Бхактионатта Кора, когда тот рассказывал Харикатху Свананда Кунджа, Итак, он был прямым учеником, Бхактина Такура, Прабхупада, и он сказал, я от него слышал напрямую, что Прабхупад предсказал, что в будущем люди будут разрушать друг то есть стараться убить друг друга. Сто лет назад Прабхупад предсказал, что это будет происходить в обществе преданных, что люди будут пытаться убить друг друга. То есть зачем останавливать чью-то Харикатху? Зачем запрещать кому-то рассказывать Харикатху? Не хочешь, не слушай. Okay, когда в там сказано, что даже если человек не слушает Харикатху, не понимает ее, оно просто говорит, что да, замечательная Харикатха, он уже получает благо от этого. Тот, кто просто позволяет Харикатхе звучать, хорошо, пусть Харикатха звучит, но при этом не слушает, он уже получает благо. Но сейчас мы заняты разделением на организации накоплением учеников. И Прабхупат, Прабхупат сказал, лучше мне уйти. Что, что, что поделать с этим? Пусть они делают, что Если хотят. Если они хотят погрузиться what в политику и деньги, и деньги пусть делают, yeah. что and хотят. И те, кто стремятся к положению деньгам, ученикам, они все это получают. А вы сможете получить то, что хотите вы. Вы слышали этот стих? Он произносится в Бхагаватам, когда Кришна приготовился принять рождение из лона деваки. Полубоги уже знали о том, что это произойдет, и все они прибыли в темницу деваки. И взмолились: «Ты абсолютно истинный, и все, что с тобой связано, является абсолютно истиной, твое существование абсолютно истина. Ты тайна-тайна». И сейчас Вриндаванда Стакур Махашая проводит аналогию с этим, он указывает на это. И теперь это дает нам пони, понимание того, что Вриндавандастакур, Махаша никто иной, как в Ясадева. Каждый день, хотя бы 15, 20, хотя бы 10, 10 минут, нужно читать читание Бхагавата. Это совет Бхактина Не забывайте делать это. Вы можете, лучше, лучше не поешьте. Забудьте про и просад, и но и не забудьте и про чтение, чтение Бхагавада. Если вы забудете, это станет большой.. То есть это очень опасно забывать про чтение Бхагавада. Кто вас спасет, если не она? Past, present, Итак, он предлагает поклоны абсолютной истине то назад, было сказано кондиция Бхагаджи на Бхагван курукшетре, Ученые пытались при помощи своих инноваций уловить. Они знают, что звук, то есть при звуке создаются определенные вибрации, и ученые хотели каким-то образом их ученые нынешнего времени хотели их каким-то образом уловить, уловить то, что было сказано Кришной пять тысяч лет назад. Итак, мы принимаем прибежище. Мы просто принимаем прибежище абсолютной истины Бога. Абсолютной личности Бога. Зачем принимать прибежище у материалистов, у выдающихся, может быть, материалистов? К чему это приведет? Это просто разрушит нашу жизнь. То есть, глядя на таких преданных, как Гургишардас Бабджа Махарадж, мало кто привлекается ими, потому что они не видят блага, которые могут получить от них. Но они не видят, что... Такие личности, как Грюкишар Дазбабаджа, Махараш, в любой момент, как только захотят, могут овладеть всей паратишской этого мира. Но она им не нужна. Даже Брама, Шанкар выражают почтение таким преданным. Вы слышали историю Гопа Кумара? сколько почтение гопакумар получил no thing, в процессе своего путешествия но изначально он был обычным so can, нищим so Сколько аскез, сколько трудностей, со сколькими трудностями столкнулись Санатанга с вами, Рупага с вами, Джива При этом они писали свои гранхи, не было недостатков в витаминах, протеинах. И так далее. Все они получали а от Харибаджана. Хари, а мы сейчас думаем, О, «Махарадж, у вас должно быть все хорошо с витаминами, Ди диета должна быть сбалансирована. Вот лечит меня». Но я когда... Жил во Вриндаване, ел одни сухие чапати. Никто не думал о моем о моей диете. И кто же питал меня? Питал Бхагаван. И я был здоров и счастлив. Что же говорить о том, чтобы фрукты есть? Я их месяцами не ем, но при этом я жив и здоров. А вы думаете, что мне надо витамины и протеины пить? джаганнату Итак, Вариндаванда Стакур Махаша устанавливает абсолютную истину, чтобы мы смогли осознать ее, прежде чем начать чтение читание Бхагаваты. Было бы хорошо, если бы вы знали хотя бы чуть-чуть Бенгаль, чтобы вы хотя бы минимум могли понимать. Итак, Джаганат Сута. Сута это сын. Это санскритское слово. Джаганат Мишра Сутаяча, то есть сын. Джаганадха Мишри — это Гауранга Махапрабху, не Ему мы приносим свои поклоны. Вриндаванда Стакур выражает свои смиренные поклоны. Но как мы знаем, Джаганат Мишра было два сына. Еще была дочь, которая рано умерла. Первый сын ушел, а вторым сыном был Нимая. Когда Вариндаван Дастакор писал эту книгу, и первого сына Джагантасута уже не было. И его поклоны, он уже выразил свое почтение Вишвамбаре, вишва, Вишварупе, простите. Вишварупе, он уже выразил почтение. Ну, удивиться, он уже ничего о нем не говорил, как это он выразил ему свои поклоны. Нет, я, я говорил вам о том, что Вишваруп, вишваруп — это никто иной, как Нитьянанда прославив, прославляя нитя он прославил Вишварупу. Бриндавандас Такур здесь говорит об одном, об одном Анимая. Конака ободато. Используем двойное число. Инсански, сингларный you can use. Two. And when more than two, then the grammatical So, not not going to make any grammatical mistake. Конечно же, Вриндаванда Стакур не совершает никакой ошибки. Он не мог не совершить никакой грамматической ошибки. Соответственно, он имеет в виду Сутайча, то есть одного сына Джаганата Миши. Он говорит о Нимае, о Гауранге. Неправильно предлагать поклоны одному Гауранге. Предлагая поклоны Гауранге, я должен упоминать все его париферналии. Как я уже много раз говорил, Бхагавата Татва не включает в себя одного Бхагавана. Да, она едина. Тем не менее, нельзя забывать бесчисленных, бесчисленные, бесчисленное многообразие проявлений Господа. Майвадия утверждает, что два Гьянататва ничего из себя не представляет. Она не, не имеет значения для нас. Тем не менее, в соответствии с философией Гаудья Ващналов, so, so это не так. Конечно же, Вриндавандастакур предлагает поклоны не одному Нимая. Он предлагает поклоны всем его проявлениям, всем его спутникам. Поэтому он и упоминает ему поклоны ему поклонные Гауранги со всеми его спутниками, с его сыновьями, сыновьями о чем речь у него же не было сыновей. <говорот> а также я предлагаю поклоны всем его шакти, пишет Вриндаван Дас Такур Махашая. Шакти женам. Каков же глубинный смысл этих слов? Бхактивинот Такур объясняет нам. Также Прабхупат объясняет, Грихастха бхакты которые от всего сердца служат Гуранде, могут называться Варитра. А Сапутра ⁇ это те, те кто... Приняли отреченный образ жизни, Рагуна, такие как Рагуна Даза Гасвами, Санатанда, Санатан Гасвами, Рупа Гасвами. Они приняли отреченный образ жизни всей душой. Они отдали даже свое собственное тело Гауранге. Вот в отношении них используется это слово сапутрая, То есть те, кто приняли отреченный образ жизни, могут ä, называться сыновьями Махапрабху. Мы не можем понять, что, что в сердце Вриндамдастакур Махашая, что им двигало, когда он писал эти строки. Но Бхактинатакур и Прабхупат точно это знают. Поэтому они и дают нам эти объяснения. Бабаджи с Навадвиппе очень злятся по поводу противоречий, возникающих в отношении саньясы. Они ненавидят саньяса врату. Утверждают, что нет никакого предписания для Санья-савраты. Но в упады даже в упады содержится содержится наставление в отношении Санья-савраты. манаса что, под этим, что подразумевается под этой шлокой, под этими словами, что необходимо контролировать свой ум, речь, желудок, гениталия? В ней содержится Предписания для саньясы. И если они не следуют этим предписаниям, они отправятся в ад навсегда. Они утверждают, откуда ты вообще, Гаудия взяли, что, с чего они взяли, что надо принимать саньясу. Но все это описано. Махапрабху принял саньясу, Прабхаддан Сарасвати -пад принял саньясу. Браманата Бароти. Все носили шафран. Так а что ж тогда? О чем? О чем вопрос? В чем вопрос? Я думаю, что глупцы не должны, не должны приходить в Харибаджан. Я, я хочу, чтобы они пришли, но из-за своей глупости они приходят, совершают ошибки, совершают оскорбления, и их отбрасывают от Харибаджа надолго. Поэтому лучше им вообще не приходить, пока они не обретут необходимые качества. А из-за оскорблений, по своей глупости, они отправятся в ад. Несмотря на то, что Двайта Гуса является самим Махавишна, он воспринимает себя как слугу Гавранды Махапрабху. А Калатра на санскрите означает «жены». И Вриндаванда Махаша говорит, что «я предлагаю поклоны и женам Махапрабху. Санскрит настолько сложен, что малейшее изменение слова в предложении изменит все его значение. Незначительное изменение меняет род, изменение слова. С женского на средний или с женского на мужской. Итак, я предлагаю поклоны сыновьям, женам Махапрабху. То есть я предлагаю поклоны Махапрабху и его спутникам. Мы, мы настолько удачливы, мы сейчас находимся здесь, в Майпуре. Мы забыли свою удачу. А? Каждый день Брама и Шанкар приходят предложить поклоны Гауранги сюда, в Майпур. Насколько же мы удачливы, но мы не чувствуем, не чувствуем этой удачи. Здесь пыль, пыль со стоп Гуру и Кто, Кто кто может заявить, что он не может получить пыли с лотосных стоп в Великих спутников Махапрабху. Все это возможно, потому что их пыль здесь, здесь, в Святой Дхаме. Вы знаете, «намо» — слово на санскрите, которое означает на «но» плюс «мо», состоящий из двух слогов. «На» — значит «нет», «мо» — значит «ложное эго». Таким образом, «намо» означает Отсутствие ложного эго, прежде чем предложить поклоны, необходимо отбросить свое ложное эго. В противном случае наши поклоны будут впустую, просто какой то каким-то каким шоу. Бхарати Махарадж часто говорил эту шлоку. Если вы будете предлагать поклоны Вишну Татве, но нужно с левой стороны предлагать поклоны. Когда поклоны Гуру, Предлагаем. Необходимо предлагать поклоны напрямую. Если предлагать поклоны будете неправильно, не в соответствии с этим правилом, все это будет бессмысленно, ваши поклоны. Что же говорить о намо? То есть это еще более глубокая философия, что необходимо... То есть если вы даже не понимаете определенные правила, как, кому предлагать поклоны? Что же говорить о том, чтобы понимать, что поклоны надо предлагать безложного ложного эго. Есть картина, на которой изображен Дойчира Утса в Панихате, пир в Панихате, там изображен Там Гауранги Махаправа предлагает поклон напрямую. Потому что Горанга Нитьянанда является воплощением Гуру Татва. То есть с такой концепцией в действительности не будет ошибочно предлагать поклоны Нитьянанде напрямую бишния, то есть гор бишния, в, прямо. Then, гор бишния, На гору Вишну при необходимо поклоняться ле с левой стороны, кланяться левой стороной. Шанья Мурти Гауранги Махапрабу, после того, как он принял саньясу, не, не поклоняется таким Мурти. Только Гур Вишнуприя Мурти поклоняется, потому что после того, как он принял саньясу, подразумевается, что если лишь один, то есть он в настроении слуги сам поклонялся верховной личности Бога. Итак, если мы предлагаем поклоны сложным эго, они бессмысленны. Итак, два дня я объяснял первую шлоку, сегодня мы затронули вторую шлоку, На сегодня мы остановимся здесь, постепенно по милости Вариндаванда Всей нашей гуру-варги, по их благословениям, мы продолжим наше чтение, очень сложно понять таттва Гауранги Махапрабху. Если они не даруют мне милость, я ничего не пойму. Значение слов, значение стихов автоматически проявляется по милости. Итак, помните шлокус, который я сегодня начал. Прабхаднада Сарасвати предлагает поклоны всеми каждому. Он э, бросается в ноги каждому и молит. «Совершайте гора баджан, Кришна читание баджан». Он держит соломинку в зубах. Это является выражением смирения. Когда Рупа и Санатана пришли, чтобы пришли к Махапрабху в Рамкеле. Анупам также был там, Джива под был на его руках. У него в руках, у него на руках. Они. Зажав в зубах саломенку, припали к стопам Махапрабху и сказали, мы падшие, мы всю жизнь потратили на служение мусульманам. Спаси нас. Горанга Махапрабху, выслушав их, сказал, «Зачем вы такое говорите? Я знаю ваши сердца». Задолго до этого они написали письма, письмо, письмо у Горанги Махапрабу, передали через кого-то, и Махапрабху сказал тогда, прочитав это ваше смиренное письмо, я смог понять ваши сердца. И когда вы выражаете такое смирение, когда вы так ругаете себя, это ранит мое сердце. Мне невыносимо слушать критику в ваш, ваш адрес. Ведь Бхагаван находится в сердце каждого. И лишь Бхагаван знает, что там происходит в вашем сердце. Если там лицемерие, Бхагаван знает, его никак не скрыть. Вскрыть можно от каких-то людей что-то, от тех, кто может быть рядом с нами, но Гауранга, который находится в сердце каждого, как сверхдуша, знает все. Со смирением Прабхаднада Сарасвати Пад говорит. No. Ваньягар, вот русики, пассандр, паситан,